Добро пожаловать в чудесный мир! Добро пожаловать в чудесный мир! Добро пожаловать в чудесный мир! Добро пожаловать в чудесный мир! Этот чудесный мир зовется творчеством, и каждый метр тут наполнен волшебством. Легко ты сможешь тут воплотить свои идеи. Чего ты ждешь, дружок? Начинай скорее, главное верить, что все получится, и тебя озарят, вдохновение лучики. Главное, не переставать мечтать, ведь это так просто взять. Ты в жизнь свою пусти немножко волшебства О -о -о -о. Поздравляю! У тебя получился э, кусок э -э, творчества Ой! Что-то пошло не так! Ох! Ему заплачут! Плок-плок! Получился кусок вопреки мечтаниям! Добро пожаловать в мир! Разочарование! Добро пожаловать в чудесный мир! Добро пожаловать в чудесный мир! Добро пожаловать в чудесный мир! Добро пожаловать в чудесный мир! Он плох со всех сторон внутри с боков, снаружи! Ты попытался все исправить, сделал только хуже. Ты показал его папе совета пожелав. Он отказался от родительских прав. Давай-ка разберемся, друг, как получился брак. Ты очень сильно верил, что все получится так. А может, ты м -м, просто перестал мечтать, нет? Как бы тебе сказать? В таком случае остался лишь один вариант. Понимаешь, в тебе эм, а отсутствует талант <плевод> Ох, мир творчества не для таких, как ты, ой И не помогут верой и мечты Волшебный мир, он только для людей с талантом А для тебя обычный мир, смирись ты с этим фактом Добро пожаловать в обычный мир Добро пожаловать в обычный мир Добро пожаловать в обычный мир Добро пожаловать в обычный мир! Но если ты не сдашься после первого провала и с духом соберешься, чтобы все начать сначала, то совсем скоро времени пройдет чуток. У тебя получится! Еще один кусок. Все такой же ужасный, но чуть лучше, чем ранее. Не прекращай старания, ведь все великое когда-то начиналось кусков. Кто сказал тебе, что творчество это легко? Не слушай тех, кто говорит, мол таланта нет. Все это чушь, ерунда и собачий бред. Пойми, дружок, талант это не волшебство, а количество часов вложенных в мастерство и даже не заикайся про вдохновение? Его отсутствие – это отмазка для лени. Главное верить, что все получится. Нет, нужно приложить усилия, чтобы получилось. Главное. Не переставать мечтать Нет, нужно делать максимум, чтобы мечты воплощать И где -то через сто попыток, тысячу неудач Ты сможешь создавать Свой чудесный мир Свой чудесный мир Свой чудесный мир Свой чудесный мир